Все слышно? Скажите. Да. А, отлично. Ну так вот, это да, это вторая часть моего доклада про измерение перемен электрических полей плохо заземленными линиями. А, ну Первая была в том году, и естественно многие, кто здесь присутствует, ее не слышал, так что немножко я повторюсь с начала, с небольшим перекрытием. Значит, что имеется в виду, во-первых, вот так работает. Что имеется в виду под словом «плохое заземление»? «Плохое» имеется в виду высокое контактное сопротивление электродов заземленных. И так, исходя из какого-то опыта работы всякими методами из инструкций и прочих значений, мы будем считать хорошими заземлениями это заземление порядка килоома и меньше. А плохими – это заземления порядка десятков килоом и больше. Ну, соответственно, сотни килоом – это совсем экстремально плохие заземления, но такие в жизни практически не встречаются. Даже Если не говорить о заземлении в асфальт, то грунты, пусть они самые сухие и мерзлые, все равно по менее 100 килоом, как правило, добиться можно. А, так вот, что плохого в плохих заземлениях? Ну, Во-первых, ну, всем известно, что чем лучше заземление, тем лучше. И во всех инструкциях написано, что нужно добиваться по возможности самого хорошего переходного сопротивления заземлений, поливать водой, солить и так далее. Зачем это все нужно? Для того, чтобы, во-первых, повысить отношение сигнал-шум в плохо заземленных линиях, значительно больше влияние оказывают сторонние шумы, наводки и так далее. Это вот проблема номер один, но с такого рода проблемой ну, в общем, известно, как бороться. Да? То есть повысить сигнал шума отношений можно. Многими способами. Ток побольше, если искусственный источник пустить, объемную линию побольше сделать, накопления там какие-нибудь побольше накопить и прочее. Соответственно, есть всякие специальные алгоритмы обработки робастные. В общем, целая гигантская часть электрозведки, она показывает, как бороться с низким отношением сигнала шум достаточно эффективными способами. Вот есть еще вторая проблема значительные и куда более опасные. При измерении плохо заземленными линиями электрического поля полученные оценки данных могут быть смещены. Они могут, быть, они могут иметь хорошую повторяемость, небольшой разброс и при этом оказаться очень далеки от истинных значений. Вот в качестве... В качестве... Примеры, которые я в том году приводил, такого самого супердраматического. То есть, конечно, как правило, они не настолько ужасные, но вот этот пример супер ужасный. И э, может показать, э, ну, насколько все бывает нехорошо. Э, это две кривые МТЗ, одна сделанная летом, другая зимой. Ну, на самом деле весной. Но главное, что промерзшей земле. С плохим сопротивлением заземления порядка 30 кВт, с хорошим там какие-то первые киловатт. Ну, немножко разные аппаратуры, но здесь это не, не так принципиально. Главное, что вот левая часть кривой высокочастотная, вот здесь вот значение периодов. 10, а то есть это 10 герц, тут 100 Гц, а мышка мою видно и нет, это я забыл. Наверное, видно. Нужно указать. Видно, видно. Видно, да, ну отлично, тогда не нужно указать. Значит, вот от 10 Гц выше кривые расходятся, то есть черные мы можем считать правильный, потому что хорошо заземленные, рыжие, искаженные. И расходятся они катастрофически, то есть в разы по амплитуде, десятки градусов по, по фазе. Соответственно, вот целью моей работы изначально было определить, какие возможные причины таких расхождений, как с ними бороться, как это все дело То есть понятное дело, что универсальным рецептом было бы Заземляться всегда хорошо, но, к сожалению, не всегда это возможно. В тех же мерзлых грунтах и каких-нибудь песчаных, каменистых, там сколько не бейся. В общем, за разумное время потраченное в общем сопротивление менее трех-пяти клон добиться не надо. А, так вот, в ходе работы, изучения всякой литературы и прочего, я пришел к выводу, что два основных возможных механизма. Появление такого рода искажений. Первый связан с влиянием входной емкости измерителя, ну, то есть с влиянием самого измерителя. Второй связан с влиянием емкости проводов. Имеется в виду не проводов относительно друг друга, а проводов относительно Земли, потому что они лежат на ней. Емкость может быть достаточно большой, особенно во влажную погоду. И она тоже приводит к значительному искажению. Значит, на первой части доклада я вот рассказывал про первую. Часть сегодня должен рассказать про вторую, но опять же повторюсь, поскольку первая часть была давно, я повторю. Ну, начну сначала, достаточно быстро. А, а, вот проведена простейшая, простейшая эквивалентная схема приемной линии. <coughs> У, внизу напряжение, которое мы меряем между электродом M и электродом N. То есть это то, что мы хотим, хотели бы видеть на экранах наших приборов, измерить. А, RM это Резистор символизирует переходное сопротивление электрода М, электрода Н, соответственно, РМН вот тут в формулах, это сумма РМ плюс РН, полное сопротивление заземления линии МН. Так вот, если бы у нас был идеальный вольтметр в качестве измерителя, то ZFH был бы, то есть разрыв, ZFH входной импеданс был бы бесконечный, топ через измеритель бы не тек, соответственно, в этой схеме наблюдаемая на... При более значении УМН совпало бы с у, все было бы хорошо. Но в жизни измерители любые они не идеальные, поэтому вот тут в курсе выделено слово, что измеритель не идеальный, у него конечный входной инфиданс, конечный. Соответственно, ток через него течет, и вот эта схема представляет собой очень общем простой делитель напряжения. Соответственно, измеряемое напряжение, наблюдаемое ОМН, оказывается, связано с тем, что мы хотели бы увидеть с помощью вот такого коэффициента КАПХ. Коэффициент можно назвать там искажающее влияние за искажающее влияние входного импеданции измеритель. А если разделить сверху снизу на ZFH, то получается, что вот эта единица делить на 1 плюс вот такое отношение, соответственно, сразу видно, в каком случае он отличен от единицы. А при близком к идеальному измерителю, то есть если Zх очень большое, вот эта часть равна нулю, никакого искажения нет. А если оно не не бесконечная, то мы пытаемся добиться хорошего сопротивления соединениями, то есть маленького. РМН маленькая, это тоже равно 0. Если РМН большая, вот эта вот штука относительно единицы уже оказывается какая-то заметная, соответственно, вносится искажение. Кавха, это получается комплексный коэффициент искажения, то есть он и амплитуду, и фазу загибает. А, соответственно, сразу вопрос. То есть вот это вот первый, первый способ Первый, первый первый механизм появления таких искажений и первый вопрос это как вот победить такой механизм э, этой помехи способы победить эту помеху ну, два таких очевидных первое это ее избежать второй это ее учесть как можем такую избежать ну естественно мы не рассматриваем вариант улучшить сопротивление заземления считаем что какое есть такое есть значит если мы элемент поменять не можем мы можем найти аппаратуру, которая имела бы наиболее большие значения ЗФХ. То есть в случае, если у нас э, такая помеха появляется, способом ее избежать первым, это являлось бы там из доступного парка аппаратуры, который был бы в ходу импетанс, частотным, ну, вот, в рабочем частотном диапазоне, был бы э, наиболее большой. Либо, например, такое тоже используется, использование э, выносных там, предусилителей, например, да, с какими-нибудь очень большими... В, Значением входного импеданции, если сама аппаратура, например, обеспечить не может. почему я все время говорю тут вот входная емкость, вот влияние входной емкости? Потому что э, на самом деле основное как раз основное значение в, в этом смысле является, представляет собой именно емкость, потому что входной импеданс он комплексное значение, оно э, распадается на входное активное сопротивление и э, реактивное. Вот на входную емкость, и <связываем> мы все, в общем, знаем, что входное сопротивление, оно достаточно большое. То есть, вот я говорил про плохое земление 10 кОм, знаю, 50 кОм, но, как мы все хорошо знаем, входные сопротивления приборов, они там исчисляются мегаомами, а кто и десятками, даже у некоторых приборов сотнями То есть, активное входное сопротивление, оно может считать всегда много больше, чем РМН, э, и, соответственно, на постоянном токе Таких искажений, ну, они практически, ну, может быть, в пределах процента появляются, но это незначительно. А проблемы могут начаться именно при повышении рабочей частоты, потому что при повышении частоты, а, при повышении частоты входной импеданс начинает падать, потому что а, рано или поздно а, емкость начнет, проводимость через емкость начнет перевалировать проводимостью через вот, активное входное сопротивление, и значение ZFH с частотой падает, падает и падает. В конечном итоге у нас может быть, хотя у вас входное активное сопротивление там, 10 мегаом, то модуль входного импеданса может быть и мегаом, и 100 килоом, и даже меньше. На каких-то частотах там, вот выше 10-100 Гц. Поэтому эта помеха зачастую проявляется именно на высоких частотах. Вот здесь вот я приводил табличку, не табличку, картинку. Такую схематическую, как раз простую, в которой можно условно отделить разные методы по частотам. Вот здесь вот слева направо частота возрастает. И я вот там, условно, опять же, конечно, это примерно выделил вот методы постоянного тока. Там, ВП, например, к ним, как правило, все-таки, значит, десятки Гц не выше, примеряя в поле. А метод МТЗ до сотен Гц и метод аудиомодификации МТЗ, вот там, 50 кГц. А, и, соответственно, вот этими вот штрихпунктивными линиями обозначены горизонтальные Значение активного сопротивления входного, а вот это вот под углом 45 градусов, асимптоты разных емкостей. То есть, например, если было бы вот у прибора входное сопротивление там, 10 мегаом, а входная емкость там 400 пикофарад, это означает, что его модуль ZFH, то есть входного импеданция, будет идти вот здесь на постоянном токе, начиная с 10, и потом, когда дойдет асимптоты емкости 400 пикофарад, падать вот здесь, вот вниз. Так вот если он а, значение этого входного импеданса оно больше, чем, то есть, много больше, чем вот эта вот зона розовая зона тех сопротивлений, которые мы называем плохими, соответственно, все нормальные искажения не будет. А, если она в нее попадает, то при плохих сопротивлениях заземления будет, будут появляться искажения, но при этом при хороших, вот здесь более низкая зона, а, будет все еще нормально. Поэтому вот из этой вот картинки можно там, например, сделать вывод, что а, тех о которых я говорил, не будет возникать, например, при работе методом МТЗ, если у прибора, которым мы пользуемся, сопротивление входное там, больше 1 мегаома, емкость входная меньше там, 400 мегафарад. Мм. То есть вот какие-то такие цепки. Для МТЗ, соответственно, емкость нужна еще меньше. Для, наоборот, методов низкочастотных можно емкость какую-то и более значительную Это первый первый способ Победить помеху – это ее избежать. Соответственно, если избежать не получается, то есть если вот какая-то аппаратура, которая имеет сопоставимую с сопротивлением заземления, входной импеданс. А такая аппаратура бывает. И, тут, и после первого, я помню, после первого моего доклада мне сразу много человек сказали, что я, значит пришли к выводу, к тому, что я говорю, что хорошая аппаратура должна быть с минимальной емкостью. Это совершенно не так. То есть на самом деле сделать параметры входные, там один пикофорат, я не знаю, 100 гигаом очень просто. <coughs> Технически это просто, просто такая аппаратура будет очень плохо все мире, потому что это совершенно не случайно. Там куча всяких фильтров, грозозащит и прочего-прочего. И специально многие производители они делают аппаратуру именно с таким параметром, какие есть. То есть совершенно не факт, что вы, взяв предусилитель с такими идеальными параметрами, будете получать хорошие даты. Вот. Поэтому зачастую мы имеем дело с аппаратурой, которая может оказаться где-то здесь, и, соответственно, эта помеха будет проявляться, если ее как-то не учесть. Второй способ победить помеху – это учесть, что нужно для того, чтобы ее учесть. Вот из этого коэффициента видно, что необходимо сдать два значения. Само значение входного импеданса, которое не меняется от точки к точке, это характеристика аппаратуры, ее достаточно измерить один раз, ну или, может быть, как в начале какого-нибудь полевого сезона, если она зависит от температуры и влажности. Но это, там надо уже разбираться отдельно с каждой аппаратурой. И Второе значение – это сопротивление заземления приемной э, линии. То есть оно меняется от точки к точке, и на каждой точке его можно измерить, почти вся современная аппаратура это умеет делать. Соответственно, если мы знаем и РМН из ЗФХ, мы можем просто напрямую рассчитать коэффициент искажения и ввести э, за него поправку. Вот два, два способа победить избежать или учесть а, помеху связанную с влиянием входной емкости. А если, ну вот если какие-то вопросы, может по этой части я не знаю, может разбить на две, или может не стоит, или сразу вторую, или как скажу. нетит вот такой вот вопрос а там вот технически может быть там взять там подбить электроды например посмотреть изменяется нет там... <связать> нет конечно конечно естественно самое, самое правильное и самое простое это улучшить сопротивление заземления насколько это возможно нет и... просто определить насколько влияет подбил там измерил еще раз посмотрел да <связать> нет оно влияет конечно мы знаем хорошо и, да, и формулы известные, потому что там прям пропорционально в глубине втекания электрода, ну, если, это конечно, в среду, но э, если у вас сопротивление того полупространства, которое вы вставляете электроды, там исчисляется, э, удельно имеется в виду, исчисляется там десятками килоом, да, ну, то есть какие-нибудь сухие, там что-то такая, верхняя часть разреза, да, ну, то там вот да, подбивание да. не помогло, там даже группирование уже этих mm -hmm. не сильно помогает, поливание водой там как-то помогает, mm -hmm. но тоже в ограниченном диапазоне а особенно плохо в мерзлые. то есть вот проблема основная там в мтз когда вот ломом эту землю долбишь и очень-очень куча много сил уходит и все равно в лучшем случае ты там 25-30 киловом как ты получаешь а мтз это ну вот когда частоты высокие это очень-очень большие сопротивления и по-хорошему работать нельзя в таких условиях работать надо соответственно вот да проблема такая что если надо работать а нельзя то что делать вот я пытаюсь, пытаюсь ответить на этот вопрос. Понятно, спасибо. А, ну, тогда да, дальше. То есть, вот с первой проблемой с влиянием прибора можно разобраться. Либо взять такой прибор, который меньше всего влияет, либо учесть его влияние, если мы можем измерить сопротивление приемной линии и входной импеданции этого самого прибора. Вторая проблемка, я на вот, влияние емкости проводов. Что имеется в виду? Для того, чтобы понять, что имеется в виду, давайте вспомним, какие вообще бывают способы измерения Вот самые два классических способа. С помощью заземленной или контактной или гальванической линии МН. Вот нарисованный здесь сверху, представляющий собой два провода, заземленные на концах с помощью... Или каких-то МН. И второй способ бесконтактный или имкостной, или незаземленный. Да, вот три варианта назвать. Как правило, вот самый простой способ его реализации два провода, изолированных полностью, то есть и на конце тоже незаземленных. Такой способ тоже работает на высоких частотах, дает хороший результат. Вот методы там радио МТЗ-модификации, например, в основном работают а Какие особенности? В первом случае здесь вот E ⁇ это напряженность электрического поля в Земле, которую мы хотим измерить. И связана она с напряжением на нашем вот приборе, который мы обнаружим. Да, то есть частотная характеристика такой прием линии гальванической заземленной, она вот здесь приведена. Это длина D, тут буквы обозначены линией M, умноженная на E. Да, ну, опять же, естественно, есть вот этот вот наш коэффициент за влияние прибора. Но ну, в случае, если вот мы можем пренебречь, что вот эта вот самая обычная формула, длиния ММ, умноженная на Е. В случае с бесконтактным способом измерения у нас получается то же самое, только в два раза меньше. То есть э, длина эффективная бесконтактной приемной линии, она в два раза меньше, чем длина проводов. Э, это ну, на физическом уровне можно так вот объяснить тем, что вот эта вот емкость да, с нее стекает по всей длине, не с конца, а по всей длине. Поэтому вот так вот эффективно кажется, как будто этот вот топ через серединку вот этих проводов затекает, тут через серединки вытекает. Соответственно, при одной и той же длине линии D в первом случае у нас будет DE, во втором случае DE пополам. Ну и плюс, естественно, коэффициент вот этого искажения, если вдруг у нас ну, сопоставимо оказывается входной импеданс аппаратуры с сопротивлением заземления. Uh, именно из-за этого коэффициента бесконтактные линии, например, ну, невозможно измерять на постоянном, использовать на постоянном токе. Потому что на постоянном токе, вот здесь мы видим, если был RMN, активное сопротивление RMN, которое uh, не зависит от частоты, то вот тут емкостное контактное сопротивление оно ну, прям пропорционально частоте. Соответственно, на нулевой частоте оно бесконечное. И какой бы у нас там супер идеальный не был измеритель, все равно на какой-то достаточно низкой частоте у нас окажется, что вот этот вот коэффициент становится большим, и чувствительность вообще всей этой линии ну, стремится к нулю. То есть на постоянном токе бесконтактные линии работают, что вполне ожидаемо. А, а соответственно, их используют только в высокочастотных метрах. Вот такие вот а, линии хорошо работают на низких частотах, но на высоких частотах. У них появляются искажения. Значит, откуда берутся эти искажения? Вот из сравнения этих двух картинок понятно, что... А, Емкость, емкостная утечка через вот эти вот линии МРН, которые здесь вот являются полезным эффектом, она, естественно, будет проявляться и в обычной линии. Она никуда не денется, и на высоких частотах ток будет затекать не только через э, электроды м и Н, но и через вот эту вот распределенную емкость проводов. Поэтому, вообще говоря, в общем случае, <coughs> вот эта вот упрощенная, э, упрощенная схема, которая нарисована здесь, она должна быть уточнена и... В такая обобщенная схема приемной линии заземленной выглядит следующим образом. Если учитывать не только электроды МЭА, но и емкость проводов, эквивалентная схема становится вот такой. То есть мы на четыре части разбиваем вот эти вот наши участки земли, разбиваем на условные четыре части. То есть вот тут четверть напряжения, умноженное на D. Здесь еще две этих четверти серединка, еще четверть справа. И, соответственно, между ними оказывается вот тут вот электрод, тут вот емкостной конденсатор потом конденсатор УСА э, провода N и опять электрод Rn. Соответственно, вот такая вот схема. Если ее посчитать, как будет связано э, напряжение, тут почему-то 0, но вообще-то тут у МН должно быть. То есть, чему мы, чего мы будем измерять? То окажется, что полная э, формула выглядит вот так. Э, сверху вот такой вот частотно-зависимый коэффициент, имеющий размерность длины. Э, и, соответственно, который можно назвать эффективной длиной вот этой приемной линии внизу, в счет тот же самый 1 плюс z делить на z входное, коэффициент искажений из-за неидеальности измерителя. Ну и вот, да, уложенный на измеряемую величину g. Таким образом, что оказывается? Что если мы рассматриваем общий вид на всяких разных частотах, то эффективная длина приемной линии является комплексной частотно-зависимой величиной. Да, вот на слайд назад вернем. тут эффективная длина была d, в гальваническом случае, в чисто емкостном, эффективная длина была d пополам. Соответственно, в общем случае она вот так вот плавно меняется от d до d пополам, вот по вот такой вот форме. Значит, как это выглядит? Ну, если для простоты положить, положить что правый ус равен левому, то есть сопротивление электрода m, такое же, как сопротивление электро ДН, а емкость левого провода такая же, как правая, и вот все это там равно такому числу. Тогда эта формула прощается вот до следующего. d длина умноженная на одну вторую плюс на вторая делить на 1 Такая вот Дебаевская получается дисперсия. То есть она переходит на постоянном токе вот слева. Длина эффективная равна d на бесконечной частоте равна d пополам. То есть слева так можно его назвать, чисто гальванический режим работы. То есть в этом случае на низких частотах мы можем пренебречь любыми емкостными эффектами, на на супербольших частотах мы, наоборот, можем пренебречь гальваническим затеканием через электроды, потому что ток уже полностью течет только через провод напрямую. Ну вот, соответственно, промежутки между ними оказываются вот такой вот нехороший, собственно, привносящий все искажения в наши данные, смешанный режим работы, когда она и не... Гливаническая и неемкостная, и в результате эффективная длина зависит от частоты, а соответственно, и сигнал начинает плыть частотой. Еще и появляется фазовое искажение, которого ну, нету, естественно, в чисто гальваническом и в чисто костном режиме работы. То есть, вот это довольно большое, сколько тут 2 декады, там даже три, наверное, декады по частоте. Случай, когда видно, что появляются искажения, связанные с емкостными утечками через проводов. То есть, вот мы в левой части работаем. с методом каким-нибудь там ВП и все у нас хорошо. Потом повышаем частоту метод МТЗ, ну тоже еще может быть хорошо. Но если вот это вот число Омега РЦ, которое прямо пропорционально сопротивлению заземления, оказывается большим, то мы можем залезть уже в искажение и амплитуда нашего сигнала начнет заваливаться да, с частотой. Ну и фазовые искажения появляются. Если мы работаем еще на более высоких частотах, там АМТЗ, то нам требуется только очень-очень хорошее сопротивление заземления, чтобы все еще оставаться в чистом гальваническом приближении. Этот вот второй механизм появления искажений связан с тем, что эффективная длина приемной линии классической заземленной она на самом деле зависит от частоты. Таким образом, чуть-чуть назад возвращаемся. В общем виде вот этот вот, коэффициент искажения, который был связан со входным импедансом, он не один, есть еще коэффициент искажений, связанный с изменением эффективной длины. Как победить вот эту помеху. Точно так же два подхода можно предложить. Избежать этой помехи и учесть. Значит, чтобы ее избежать. Вот мы думали, думали, можно ли как-то ее избежать и придумали, что, похоже, можно. Потому что э, нам нужно просто найти такую приемную линию, которая бы, во-первых, работала во всем частотном диапазоне, а во-вторых, во всем частотном диапазоне имела постоянную длину, вот эту вот эффективную свою длину. Если вот сейчас назад вернуться, то видно, что емкостная линия так работать не может, потому что емкостная линия принципиально работает только на высоких частотах. На постоянном токе она работать не может никогда, поскольку ее контактное сопротивление стремится к бесконечности. Значит, это должна быть заземленная линия не обязательно, но при этом какой-то другой конфигурации, потому что в данной конфигурации <coughs> в гальваническом режиме у нее длина d, в емкостном в два раза меньше, d пополам. Ну вот самая простая, очевидная, вот, э, даже не знаю, как назвать, э, штуковина, которая бы преодолевала эту проблему, это вот предложенная схема, ну, не знаю, как назвать, пусть будет гибидная приемная линия. То есть она вроде как глиманическая, потому что она с заземленными электродами. Но снаружи от этих заземленных электродов брошены еще по одному проводу, вот вправо и влево, той же самой длины, как и внутри, но уже ни с чем не соединенных, просто провод. То есть он соединен с электродом здесь, а здесь заизолирован. А, так вот, если его бросить влево и вправо, то окажется, что его емкость распределенные, то есть центр, вот этого электро... центр длинного УСА-М совпадает с электродом М, точно так же центр УСА-Н совпадает с электродом Н. И что в гальваническом режиме, что в чистой емкостном, эффективная длина вот этой приемной линии будет и равна числу D. Да, то есть, если мы уберем вот эти электроды, и будет чистая емкостная линия, она будет с точно такой же длиной эффективной, равной расстоянию между серединами проводов. Поэтому эквивалентная схема вот этой линии оказывается очень простой, практически такой же, как у обычной заземленной линии на постоянном токе, только вместо Rm и Rn теперь Zm и Zn, потому что теперь сопротивление к вот оно ну, комплексное, потому что тут есть и активная составляющая, и реактивная, которая через емкость. Но эффективная длина при этом постоянная, на четыре части тут ничего не разбивается, общая формула оказывается значительно проще. И, соответственно, если вот нижней проблемы нет, то есть если у нас, допустим, измеритель какой-нибудь с очень хорошими вот в этом плане входными параметрами, очень высоким входным импедансом, то мы на любых частотах потенциально абсолютно, что на постоянном токе, что на бесконечных частоте, можем мерить электрическое поле, не боясь никаких других источников искажений. Чтобы проверить вот этот вот такой подход, мы провели следующий полевой эксперимент. Взяли аппаратуру Про. почему? Потому что во всем нашем партии вот, аппаратуры, это, та, которая имеет самый большой входной инфлянд, да, чтобы минимизировать вот это вот искажение. То есть мы сейчас пытаемся использовать подход избавления от всех Uh, то есть исключение этой помехи. Значит, минимизируем нижнюю часть, а верхнюю часть минимизируем использованием гибридной приемной линии. Смотрим, что получится. Uh, эксперимент следующий: мы взяли и положили, то есть вот аппаратура Марепро двухканальная. К нему, uh, первый канал и второй, ко второму каналу подключили хорошо заземленную электрическую линию обычную. Вот каждый электрод меньше одного килоома длина 50 метров. К второму точнее, наоборот, к первому, на данной схеме каналов подключили, вот плохо заземленную линию, которая разложена параллельно первой. То есть она должна мерить ровно тот же самый сигнал, но при этом она будет с искажениями, связанными с плохим качеством заземления. То есть здесь вот в данном случае 50 кВт. Суммарное сопротивление. Ток пускали там где-то расположенным там в метрах генератором. Нам не важно совершенно, как он там и куда течет, То есть он довольно далеко, поэтому поле было примерно однородное. А главное, что эти два канала, по идее, должны принять один и тот же сигнал. Соответственно, любое их расхождение будет являться как раз э, характеристикой вот этого коэффициента искажения, связанного с плохим заземлениями. А, и эксперимент был три. Первый – это посмотреть, какое будет искажение вот, просто плохо заземленной линии 50 кВт. Второе – то же самое, вот, плохо заземленная линия но уже с гибридной установкой, с этими дополнительными усами. Мы его попробовали не только 50 кВт, но еще и 600 кВт. Тиханули, повесили резисторы. Вот это искусственно все ухудшенное сопротивление. То есть это мы вешали резисторы соответствующего номинала прямо на, на электроды. И, наконец, третье измерение – это вообще электроды. Если убрать, то есть вот чисто гемкостной бесконтактной линий, соответствующей же эффективной длины. То есть тут во всех случаях эффективная длина всех приемных линий – 50 метров. Результаты вот здесь приведены. <coughs> Результаты эксперимента. То есть это передаточная функция, измеренное электрическое поле, разделенное на правильное электрическое поле. Первый канал, длинный на второй во всех случаях. Соответственно, при отсутствии искажения должна быть единичка по амплитуде и ноль по фазе. Но на самом деле, естественно, это будет не так. В каждом случае будет характеризовать то искажение, которое выносит условия заземления. Значит, сплошной кривой – это обычная Установка 50 кОм, то есть вот этот вот результат измерения первого, первого опыта. Видно, что вот слева низкие частоты, здесь справа высокие, что амплитуда сначала вот в гальваническом режиме единичка, потом начинаем попадать в смешанный режим, появляются вот эти емкостные утечки через провода. Амплитуда начинает заваливаться, фаза начинает тоже заваливаться. То Где-то там порядка 10% амплитуды, 10 градусов фазы на частоте килогерц мы видим, то есть если немножко назад отмотать, вот это мы попали вот отсюда как раз на начало вот этой кривой, то есть мы из гальванического режима после 10 Гц начали в, э, уходить в э, смешан. А, если ту же самую установку просто добавить, бросить по проводу слева справа, это вот получается гибридная установка, вот эти точечки, точечки пунктирные, пунктирные линии, а, то искажение гораздо меньше, да? то есть мы видим, что э, по амплитуде уже где-то 1-2%, по а фазе тоже там отсюда не видно, но где-то 1 градус около того. То есть где-то на порядок меньше искажений мы видим. Дальше, если добавить сюда вообще резистор 600 килоом то есть совершенно невообразимо, ужасно плохое сопротивление заземлений, по фазе все точно так же хорошо, по амплитуде все немножко просело вниз. Это как раз вот уже, поскольку 600 кОм уже даже сопоставимо немножко с со входным сопротивлением в 20 мега то есть вот как раз это отношение на столько процентов где-то тут просел э, сигнал. Соответственно, правая асимптота – это должно быть уже отношение не активных сопротивлений, а емкостей. То есть то емкость вот этой вот линии во столько раз больше емкости э, одной емкости прибора, вот это отношение уже вот, вот, вот в этой части асимптоты проявляется. То есть поскольку все-таки прибор не идеальный, то мы видим небольшое проседание, но, тем не менее, оно, в общем, не принципиальное, и э, работать, на самом деле, оказывается, можно в случае использования гибридной установки, даже при каких-то сотнях килоом э, заземлении. Ну и, наконец, бесконтактная линия, она тоже достаточно ожидаемо себя ведет, потому что на высоких частотах она должна совпасть, с, то есть в чисто емкостном режиме она должна совпасть с гибридной установкой, видно, что справа она совпадает, это вот, вот штриховая линия, вот здесь на высоких частотах, вот они сходятся примерно с соответствующей гибридной линией. А на постоянном токе такая линия вообще не работает, то есть с падением частоты ниже 10 Гц. Комплексное сопротивление контактные вот этой линии, оно становится больше, больше и больше, оно прямо пропорционально периоду, да, и как обратно пропорционально частоте. И... Оно становится видно, что на частоте 1 Гц оно уже сопоставимо с этими 20 мегаомами, ну и дальше оно было бы еще дальше, то есть понятное дело, что на постоянном токе линия вообще перестает работать. А, то есть вот такой подход с гибридной линией оказывается действительно самый универсальный, то есть на постоянном токе он ведет себя как обычная заземленная линия, на больших частотах ведет себя как емкостная линия, и соответственно все лучшие части себя выбирает, а вот переходной области у него нет, просто потому что эффективная длина остается постоянной. Это первый способ решения такой проблемы. Но, во-первых, остается все-таки искажение, связанные с неидеальностью прибора, а во-вторых, ну какие-то нужны дополнительные действия, да, раскладывание проводов и так далее. Поэтому появился еще вопрос, а нельзя ли точно так же, как и в первом случае, учесть этот вот коэффициент. Соответственно, второй способ борьбы – это попробовать полностью учесть изменение эффективной длины приема линии и Искажения, связанные с входным импедансом. Сейчас подмотаю, где это, здесь, наверное, внизу. Вот, что для этого необходимо знать? Если в случае только вот этой части нам нужно было, вот, при влиянии входного импеданса прибора, достаточно знать был сам входной импеданс прибора и сопротивление заземления, то здесь э, все, конечно, значительно сложнее, потому что, во-первых, нужно знать не активное сопротивление уже заземления, то есть на постоянном токе, а на всех частотах, потому что оно уже естественно падает, да, с ростом частоты, если распределенная емкость начинает влиять, то и контактное сопротивление приемной линии оно падает. То есть нам нужно измерить Zmn на всех частотах рабочих, там, я не знаю, от 1 герца до 1000 КГц. И если мы измерим Zmn, нам нужно еще из него добыть отдельно Rm и Cm, Rn и Cn. Да, то есть нам нужно по-хорошему знать сопротивление заземления каждого электрода и емкость каждого провода. То есть для того, чтобы вот это все получить, нужно целый, ну, в общем, так, то есть нужен внутренний какой-то генератор в этом в приборе, который бы посылал сигнал на тех частотах рабочих, там свип не свип, соответственно, потом это нужно как-то обработать, рассчитать, но теоретически все это конечно сделать можно. Проблема в том, что ну, пока приборов таких нету, соответственно, которые бы имели комплектное да, сопротивление каждого уса на, во всем рабочем диапазоне частот. Но поскольку мы в данный момент разрабатываем новую аппаратуру, как раз можно было это проверить, и мы попробовали вот вставить такую возможность в прибор Nord нынешний и попробовать, что из этого получится. Таким образом, была реализована попытка сделать такое вот измерение, многочастотное измерение, то есть комплексного уже сопротивления заземления приемной линии. И для этого, соответственно, проведен для проверки работоспособности вот такой эксперимент. Точно такой, же, как и был. Хорошо заземленные линии к одному каналу, плохо заземленные в данном случае 200 кВт навесили с помощью резисторов на ту же самую линию а к другому каналу. Если один разделить на другое, то получится искажение, связанные с условиями заземления. Вот результаты вот здесь. Если никаких поправок не вводить, то есть как есть, просто разделить одно на другое, получается вот кривая которая начинает со 100 Гц по амплитуде, да, по фазе уже где-то с 20-30 герц заваливаться, и вот там 30% да, искажения, то есть ну, гигантское непозволительное. И, соответственно, была проведена комплексное измерение вот сопротивления и емкости вот этой вот линии, и введены поправки. В первом случае, вот где черные пунктирная линия, это поправка только за входной импеданс, вот наверх формула, вот эта нижняя часть, то есть только искажения, связанные с импедансом. Видно, что да, значительно лучше стали результаты, но ну, где-то, может, половина, даже, может, меньше. То есть это означает, что уже на, вот в данном случае емкостные утечки оказывают большее влияние, чем влияние за входной импеданс. Но это, опять же, потому что в аппаратуре НОРТ он достаточно большой. Там, в других каких-то, может быть, наоборот. Может быть, за входной импеданс будет значительно большая часть искажений, чем за вот эту утечку через провод. Вот. А второй, точнее уже третий, третья кривая серая, это с введением поправки из за импеданс, и за эффективную длину приемной линии. И видно, что, конечно, совсем полное исправление не произошло, но, тем не менее, вот та погрешность, которая была, она там вот Десятков процентов перешла на первые проценты по фазе тоже там с десятков градусов на первые э, градусы, что, в общем, вполне возможно, что и достаточно для того, чтобы проводить измерения. Но опять же говорю, что вот это 200 кОм это ну, более чем э, с запасом для плохих заземлений. В жизни, конечно, оно может быть и поменьше. Ну, вот, да, вот в целом, наверное, такие два способа. Один попроще, другой посложней. Но может быть, потенциально вот этот вот, если его как-то получше довести дома, то может быть. Более практичным, ну, не знаю, более практичным на практике. А, таким образом, да, вот, выводы, выводы следующие: что а, с помощью гибридной приемной линии можно не только на постоянном и не только на бесконечно, большом, на высоких частотах, но и в промежуточном смешанном режиме, который попадает вот, как раз при наших условиях заземления там, в десятки кОм это вот как раз какие-то килогерцы. То есть вот метод АМТЗ и ЧЗ, он прямо вот ровно в середину вот этого смешанного режима попадает, и там огромные проблемы. Там надо либо, либо добиваться идеальных там, переходных сопротивлений, либо наоборот делать какие-то емкостные линии, э, здоровенные с большой емкостью, но в общем достаточно сложно. Есть, возможно, вот в методе АМТЗ, который такой промежуточный между чисто емкостным РМТ и чисто... Гильваническим МТЗ, вот, возможно, там какие-то гибридные линии могут быть, будут особо, особо востребованы. И вот потенциально такая линия позволяет получать искаженные данные вообще на любой, да, любой читатель. Поэтому если, прибор позволяет, да, если вторым коэффициентом искажения можно пренебречь, то, вообще говоря, можно получить бесконечно длинную кривую зондирование. А второй вывод это то, что искажен, искажающее влияние распределенной емкости теоретически говоря, можно даже и учесть, попробовать. То есть для этого нужно, конечно, разработать соответствующую аппаратуру, ну, либо брать с собой какую-то дополнительные измерители комплексного сопротивления, там, эролизометры, что-нибудь такое в поле, чтобы не только активное сопротивление переходное записывать, но и вот емкость этих самых разложенных линий. В этом случае можно вот с помощью этой нехитрой формулы, то есть к той же самой Дебаевской, по сути релаксации до да, двух кусов ввести вот эти поправки и они ну, более-менее более-менее хорошо позволяют но ну, во всяком случае на порядок то есть вот из всех наших опытов где-то на порядок помеху, связанную с, связанную с плохим заземлением лучше вот ой да, наверное, все. наверное все спасибо вопросы Никита, а вот я помню, в свою бытность вот, значит, был такой прибор АЕ-72, вот, и он назывался компенсатором. Вот то есть я так понимаю, что там он, был принцип измерения, что компенсировался вот этот, это поле, которое наводилось на EMT. Правильно ли я понимаю? То есть, это другой принцип измерения был, не так, как. вот я, я понял вопрос, но я понятия не след за прибор. Может, мне Павел Юрьевич Пушкарев что-нибудь скажет? <с или еще кто-нибудь из старшего? модина, модина, Игорь Николаевич. Ну, модина что-то не видно. Модин видно или нет? Есть у нас Там так и было. Там был компенсатор, да, аналоговый. И был мой грубо говоря. Ну, он, наверное, компенсатор какой-нибудь постоянной составляющей? Конечно, конечно. Да, для того, чтобы... Ну, то есть, просто он для динамического диапазона. сложно. Да, красивый метод, в принципе дать некоторый сигнал и двигая его амплитуду и фазу компенсировать собственно то что пришло тебе в линию вот но как это сделать я все да. так ну что вопросы еще будут коллеги Очень интересно, нужно подумать. Ура, интересно, это хорошо. То есть измеритель должен быть не в пассивном режиме, а в активном, да, вот, чтобы... да Нет, не нет, нет, он должен быть обычным. Просто перед тем, как проводить измерение, надо, ну, это но есть. Но это вот результат твоего исследования, то есть введите, ввести поправки. Да, да, просто к тому, А что... технически, технически, вот может быть какой-нибудь другой. Нужно либо сигнал подать туда в линию по мере того, либо подать. Всегда напряжение померить ток, извините фазы между тем и другим. Это в принципе в одно и то же. Это ну да это, это, это все, да, это все для, это для того, того, чтобы. Попробовать измерить, да, измерить частотную характеристику или, или копчесную характеристику линии, да. Или это измеритель с обратной связью, да, вот как бы там компенсатор. Так ну так не выйдет, наверное. А вот два, два режима, что перед началом работы проверьте линию. Только не просто на прозон ее, а вот так хитрым. А, ну там много параметров, видишь, там надо емкость знать, сопротивление. Да, ну, надо не R померить, а R C, грубо Ну, надо померить просто этот самый импеданс на многих частотах. Ну, это все для того, чтобы учитывать. Я, если... Если вот и, про и, гибридную и, линию там, потому ничего и... учитывать и не нужно, там вот все проще. В случае гибридной линии ничего особо мерить не надо. Кстати, а, мы. Свет Здравствуйте. У меня такой вопрос, можно? Я извиняюсь, что я в первый раз. Игорь Николаевич, ситуации... откуда вы взялись, вы разве были? Хочешь я тебе скажу, я, а -а -а. я всегда с тобой на самом О, деле. Ура. Ты просто... ура, спасибо. <смех> спасибо. Вот. Смотри, с измерительными каналами все хорошо, у нас точно такая же проблема с генераторными линиями. Вот. А это ты как думаешь в эту сторону или как вообще? <смех> ну нет, я пока не думал, в смысле можно подумать и в этом, но а смотря что какая другой, проблема. Смотри, а если. Чего-чего чего? Если... сейчас Марченко вмешался? Подожди. Там все немножко по-другому. В каком другому? Ну, там по другие механизмы. Но, Какие а, другие? Похожи. Как в одну сторону, Похоже. так и в другую сторону. А? Похоже. Здесь считалось проще, только в приемной линии. А, а там... погоди, а, а в питающей-то, смотри, у нас что-то происходит только в приемной линии, а в питающей то же самое, но только мы не считаем ничего. Не, ну там проблема согласования источника и нагрузки. Подождите, там точно такие же емкости распределенные, ну, это, как вот, и в приемной вот, вот. линии. Да, да. И у нас уже эта линия источников превращается в линейные плюс точечные. Да, это точно. Это 100%. Ну, вот. Если плохое заземление генератора, и вы где-нибудь рядом с центром будете, то, конечно, у вас будут вот эти еще токи, которые в середины провода во все стороны. В общем, страшно. Ну, да. Нет, это да. Ну, соответственно, там тоже можно... И у нас меняется структура источника. Мы да. все про это хорошо знаем. Да, да Вот. И вопрос там на самом деле довольно э, серьезный стоит, как это все... Да, это тоже нужно разночастотные делать э, измерения, вот, потому что у нас э, с понижением частоты э, должна быть уже более э, менее, менее мкостная эта линия, чем, э, так сказать, э, гальваническая. Ну, в общем, короче говоря, есть проблемки. Да, для Есть. постоянного только идеальная ситуация согласования источника нагрузки. Там с частотой, конечно, уже от среды зависит. Не-не-не, Павел Николаевич, Но. проблема заключается в том, что это на низких частотах, на предельных, например, нагрузках. Вот э, тот, кто делал вызы, тот меня поймет. Ты меня прости за выражение. Да, значит, смотри, у тебя все время... Андерлоуд, Андерлоуд, то есть ты ток не можешь туда забить, потому что у тебя все хорошо. Потом баз, значит, ты говоришь своему этому коллеге, который рабочий стоит на электродах: "А ну-ка, давай-ка там еще второй электрод туда-сюда загони". Он загоняет. А что происходит? А происходит очень хитрая вещь. У тебя сопротивление гальваническое чуть-чуть улучшается, но в это же время работает емкостное сопротивление. И вы, ты включаешь двойную линию. Ты не знаешь, какой у тебя источник в этот момент. Это точно. Мы никогда не узнаем об источнике ничего. Вот это можно с этим смириться даже. Потому что все зависит от того, в какой среде мы находимся. Подожди, подожди, подожди. Ну, не, не, не контролируешь ты 100% источник. Хорошо, точно так же я и не контролирую да. ничего. Вся наша электроразведка – это некоторое искусство. Это понятно. Вот. но ну, давай мы все-таки это искусство будем превращать потихонечку в науку. Наука об искусстве. Коллеги, я вижу, тут у Павла Казначеева рука поднята. Паш, мы тебя слушаем. Коллеги, добрый день. Очень интересный доклад. Я считаю, что вот Никита... Да, меня слышно? Да, да, да. Никита подчеркнул в своих двух докладах важность, вот этой проблемы согласования любой, любой измерительной системы, но и генерирующей тоже, вот с тем объектом, в данном случае геофизической средой, которую мы изучаем. Что вот мне хотелось бы подчеркнуть? Во-первых, то, что первый момент, это просто как бы, ну, может быть, для дальнейшей работы интересно будет. Дело в том, что там с увеличением частоты, кроме имгасных эффектов, ну, вернее, влияния вот этой распределенной емкости, будет еще увеличиваться влияние распределенной индуктивности, которую, в общем-то, нельзя пренебрегать, потому что там, ну, там один миллигенери на погонный метр точно будет, там даже может быть больше. И это все будет оказываться а, именно на частотных характеристиках вот этого коэффициента передач. То есть будет возрастать а, сопротивление приемной линии, которая будет не нулевым, а самих проводов. И, соответственно, будет увеличиваться вот этот эффект а, ну, как бы уменьшения полезного сигнала. А второй момент, что мне представляется вот, очень интересным, дело в том, что э, любые системы, которые используют, э, ну, скажем так, э, ну, вот как Павел Николаевич сказал, несогласованный измеритель, они требуют знания многих параметров, ну, вот, да, то, что Никита показывает, промежуточных вот этих элементов. То есть, как я понимаю, производители в большинстве своем, они вот и как раз, ну, в чем их ноу-хау и вообще смысл аппаратуры, разработки, что они предусматривают для заданного метода, заданного скажем так, областей применения вот те частотные диапазоны и, соответственно, те разбросы вот этих параметров, которые обеспечивают уверенность с точки зрения пользователя, ну, прием и, соответственно, работу. Как только в сторону от этого параметра уходит, то, соответственно, производитель обычно пишет, что он там не гарантирует работу, или, вернее, он ничего не пишет. То есть, просто гарантирует работу только в стандартных ситуациях. Вот поэтому мне кажется, что то, что Никита делает, это важно, потому что вот знать, а в какой степени можно применять, если разброс выходит за предусмотренным производителем, раз, и насколько, если мы хотим, ну вот как он рассказывал, применять одну и ту же линию, для одну и ту же измерительную линию для бесконтактного, ну, то, то, то, то, что я назвал, гибридного способа измерений, то вот это все необходимо учитывать. Ну, то есть это у меня, скорее, какой-то дискуссия, не вопрос, а в дискуссию получили. Но тем не менее, а вот третий момент, просто это добавление к Павлу Николаевичу. Смотрите, там источник, вот по моим представлениям, все-таки важно э, понимать, что у нас источник, он обладает э, с точки зрения геофизика Все-таки сосредоточенными параметрами. А вот если воспринимать измерительную линию как тоже часть вот этого объекта измерения, в данном случае геофизической среды, то тогда как бы все встает на свои места. Насколько совершенно, мы можем просчитать? Совершенно ты прав, Паша. Вот, да, ты, да. вот эти антенны заземления — это среда. У нас да, да. генератор более-менее, там, который мы можем контролировать. А, а вот эти все антенны и так далее — это элемент среды. Совершенно верно, коллеги. Вот это правильное замечание, Александр. Но ну, генератор, тем не менее, контролировать можно. Это вот да, очень это хорошо. А вот, да, вот эти все там антенны уже не, не, не проконтролируются. Да, все. Да. По этому поводу тоже еще скажу, чтобы... Это я не, не хочу спорить, но поднимите руку, кто мерил когда-нибудь эти емкости в линиях. Я могу да, приемных. Я могу поднять, я... Ну, я работал да, да. ага. Ну вот, э, я хочу сказать, я тоже мерил. Так вот, э, все хорошо, если бы они были линейно распределены равномерно по длине провода. В зависимости от того, какой у тебя вот, локально находится грунт, на какой высоте находится провод, в какую он находится mm -hmm. изоляции и так далее и тому подобное. Вот эта вся картина мира, она ну, начинает да. от точки к точке меняться. Ну и вот. на приемных, и на питающих электродах. Да. Поэтому, вообще говоря, я бы вот был бы сильно рад, если бы Никита бы нам продвинул бы это все в такую сторону, как просто напросто все это немножко расширил, объяснил и показал, какие результаты у нас получаются. Потому что очень часто искаженные результаты зондирования, наверняка это касается томографии, мы этого не очень хорошо видим, вот, могут быть именно связаны с этими причинами. Вот. Поэтому нужно аккуратно к этому отнестись. Никит, я очень страшно рад, что ты этим занимаешься. Вот, но я бы еще вот продвинулся в общую такую сторону, вот, для того чтобы показать, как это меняется, в зависимости от разных вот условий. А у меня вот вопрос такой: вот в аппаратуре же, кроме там, собственно, там каких-то параметров, указываются, наверное, и там сказать, параметры среды, где можно применять эту аппаратуру, да? Ну, допустим, в там или наоборот, там, низкоумных средах. Да, Наверняка да. в этих инструкциях-то есть это? — Ну ты в, вот, хочешь, я тебе скажу, Павел да, Николаевич, да. вот если есть такие проблемы, ты берешь просто провода, вот эта вот, аппаратура не имеет никакого значения, провода поведково развешиваешь, у тебя да. что происходит? Я тебе скажу, у тебя емкость уменьшается в тысячу раз, вот это между проводом и землей. Ну, ну все, и что? поехали. И а аппаратура тут ни при чем. — Нет, ну я причем тут ты это развешиваешь, провода не развешиваешь. Или а это... то, что, то, что я... Вот здесь есть люди, наверное, Бабачев и Большаков, э, которые именно этим и занимались в свое время. Развешивание. Для постоянного тока-то в вот, этом а, Ну почему? По Постоянный ток никто не делает. Нету его. Нету ну, постоянного а тока в природе. Ну да. Так. Вот, низкочастотный. Вот. А низкочастотный, оказывается, что на частотах вот этих низких, на этих герцах все тоже начинает проявляться, особенно на длинных линиях. Все пошло-поехало. Ну так э, я думаю, что это в инструкции для, для аппаратуры, наверное, указывается. Нет? Ну я Если, вопрос, я, отвечаю, я, если мы их не указали, то есть мы это дело используем широко в бесконтактных измерениях и мы понимаем, что мы там делаем, mm -hmm. то на постоянном токе имеется в виду аля постоянный ток mm -hmm. на mm -hmm. низкой mm -hmm. частоте, ну не очень хорошо это все проработано. И я думаю, что вот это работы э Никиты, они должны все это дело для мировой общественности. Нет, прояснить. но это я здесь поддерживаю целиком полностью, потому что Никита, это молодец. Я, я могу сказать про то, что в аппаратуре там написано, ну, вот в этом-то и беда, что условно вот говоря, в аппаратуре Феникс написано МТЗ а МТЗ можно работать там при сопротивлении заземления менее одного килоомма. Ну вот написано. И, там, найдите места в мире, где сделать его менее одного килоомма. Ну, где-то есть, где-то можно. А вот пришел куда-нибудь куда там зимой, и все. Ничего нельзя поделать. Не мне ну я, я делать попытку натянуть э, эту салу на глобус. -то. Не, да, <связывается> вот мы натягиваем. Да, то есть <связывается> есть факты, что вот мы работаем, где работается, а нельзя ли там? Вот мне кажется, что можно много где работать, просто <связывается> чуть поаккуратнее. Тут проблема основная заключается в том, что ты думаешь, что все хорошо. <связывается> вот, и все нормально, все ток идет, все отлично, <связывается> измерения <связывается> идут, все прекрасно. А то, что ты врешь, например, там на 15-20-30 процентов, этого, ну, можешь не заметить просто. Ну да. И кривые будут очень похожие, и ты проинтерпретируешь, и что-то получится такое. А как результат, значит, то, что это будет отличаться, вот эти 3,5 кОм, это достаточно хорошие требования к переходным сопротивлениям, значит, этим, например, в станциях наших электростомографических, по-моему, до 10 кОм там в целом. Ну и все, и поехали. Куда у нас только-то идет? Откуда и куда? Ладно, я извиняюсь, что я расстроил душу, казалось бы, вот эти вопросы должен был бы Модин решить со своей компанией, вот, но не всегда так получается. И Марченко, и Марченко, Марченко да. Решаем потихонечку. Решаем потихонечку, да, решаем. Там модель сложнее немножко, но в подобии, да, Ну, хорошо. А можно вопрос? Да. Можно? Прошу прощения. Я вот в связи с вот этим, ну вот информацией, которая сейчас была сказана, вот скажите, пожалуйста, а может быть, ну прежде всего к Никите вопрос, а может быть вот в системах, которые, ну скажем так, очень самые хорошие вот разрабатываются и продаются, соответственно, может быть там существуют какие-то алгоритмы автоматической проверки именно вот попытки оценки вот этих переходных сопротивлений и все такое прочее? Потому что, как я понимаю, сейчас попытаться оценить ну, при существующем развитии аппаратуры, это можно. Ну, то есть поставить, например, вот как вы говорили, многочастотный генератор, то есть возможностью изменения частоты там, от нуля, ну, грубо говоря, до килогерца, а может быть и до мегагерца, и попытаться измерить токи, и, соответственно, узнать, какие примерные сопротивления ну, и в измерительной линии, и в приемной линии, о, и в измерительной линии, в генерирующей линии. И более того, ведь там же есть опция оценки качества заземления, она ведь наверняка может не только сравнивать качество заземления разных электродов, но и оценивать примерно сопротивление этих электродов. Или я тут неправильно понимаю? Нет, все, все правильно, и почти во всей аппаратуре уже какая-то и, и есть. И постоянно уток, и, и мтз измеряют сопротивление заземления, но только на одной частоте, как правило, небольшой. То есть, ну, условно говоря, постоянно. А измерение комплексного сопротивления, там емкости это я ни в одной аппаратуре, ну вот кроме НОРДа, который мы только что сделали, нету Ну то есть это активное это, ну, половина только дела. То есть вот эта да, вот да, часть, помню. вот эта вот первая часть, значит, то есть вот в том же Фениксе там есть, то есть там он измеряет, потом записывает в этот ТБЛ, потом из ТБЛ берет при обработке и вводит эту поправку. То есть это ну, не, не новинка, вот эта вот первая часть, про нее вот эту вот. Вот эта вот часть, она много используется, потому что тут ну не нужно знать сопротивление на всех частотах. А вот для того, чтобы учесть уже емкостные эффекты, к сожалению, нужно очень много чего мерить. Да, раньше, да. Я думаю, такой возможности не было, а сейчас вот пока еще, наверное, ни у кого такой идеи не появилось, я думаю. То есть это, технически это возможно сейчас. Ага, ага. Понятно, спасибо, да. Ну, тут на, на самом деле все можно сделать. Я извиняюсь, Павел Николаевич, сейчас я тебе дам да. вопрос. Вопрос еще по времени, как это все. Можно ли обычно Две... это... У нас сейчас пока вот свип-сигнал, чтобы получить шесть ну, сколько у нас? Потому что четыре провода обычно в МТЗ. Вот четыре отдельных провода с на, на 3 декадах частот 2 минуты. То сколько? есть в рам 2 минуты. То есть, вот минуты. этот вот двухминутный свип там для МТЗ-шней кривой, конечно, это все совсем фигня. Но вот в случае, если это нужно для какого-то реально быстрого перешел, померил, перешел, померил, это может быть долго. А я просто хочу сказать такую вещь, что вот мы сейчас сделали мониторинг, про который я всем уже тоже рассказывал, на гейзерах. У нас 9 минут, 9 минут идет так сказать, протокол. Мы получаем один снимок. И на там... частоту побольше переходите. Ну да. Вот. Проблема, да, заключается в том, что, да, на частоту, но там тоже могут быть всякие разные проблемы. Но перейдешь на частоту, у тебя увеличится имкосной вот этот уход. Точно. Вот попробуют всякие найти искажения. Ну да. Вот поэтому я хочу сказать, конечно, мы, наверное, будем с точки зрения аппаратуры продвигаться в этом плане вперед. Вот, и думать об этом, как это все обеспечить, вот, потому что еще раз я говорю, что внешние признаки, когда кажется, что все хорошо, вот это самое страшное, вот. Ну вот, не знаю там. Не я вернулся сказал, к этой картинке. Кажется, что да, все да. хорошо, но если другую кривую через полгода не померишь, никогда не узнаешь, что на обиход ну, знаешь, я тебе хочу сказать, что через полгода у тебя просто и геоэлектрический разрез может измениться. Ну, нет, уже... это, это не евро Игорь Николаевич, это глубины в сотни метров там, ничего не меняется. Ну, хорошо, ладно. Ну, не сотни, но... Вот ну, сезон... тут 10 Герц. это 10 герц. Ладно, ладно, ладно. Очень Все, глубоко. хорошо, хорошо, очень глубоко. Вот, я просто хочу сказать, что нужно про это дело думать, конечно, как, это, как эти преодолевать вещи, потому что можно резко увеличить качество. Вообще в наших работ таким образом. Надо думать. Ну, я здесь немножко шире бы проблем поставил, кроме аппаратуры чистой такой аппаратурной. Дело в том, что а, вот... А... Мы не знаем, с чем мы имеем дело. Вот мы исследуем, там, допустим, диалогическая среда, там, разрез какой-то. Обладает ли там эта среда линейностью? Вот Сама, собственно, среда да? линейная, она не линейная. Выполняется -то в этой среде принцип заидности, такие макропринципиальные моменты. Вот. Является она диспердирующей, не диспердирующей, а не затропной, неоднородной. То есть... Вот такие вопросы, которые там э, необходимы там, сказать, в последующем для э, как бы вот этой модели, которая э, будет в плане решения обратной задачи использоваться. Вот такие вот вещи, то это тоже вопрос аппаратуры. Вот взаимная среда, невзаимная, тоже, в общем-то, важно. -то. Поэтому здесь, в общем-то, вот, если уж так обсуждать эти моменты и дальше развиваться, мне кажется, здесь надо же более, общих, более общую такую проблему вставить. -то. Как считаешь, Никита? <смех> ставить-то можно, но я вот как раз сторонник, поменьше всяких переменных вводить. То есть, если что-то там можно читать, я не затрону, mm. то. Лучше считать, а то нет, опасно. Нет, все нет, сразу. А уж нет, нелинейность, так это вообще. От слова нелинейность лучше держаться вообще в километре. Нет, нет даже... я вот здесь согласен. То есть мы можем проверяется линейность, нелинейность это легко, да? Если мы имеем дело с нелинейностью, там нелинейный эффект, значит, нам что нужно сделать? Уменьшить воздействие? Это же простая операция там. Не... Ну вот именно, опять сделать его вот, линейным каком-то приближении. Да, ну ну так и про то да, говорю. Там... Лишь бы все было хорошо. Павел Николаевич, ты меня извини, вот ты сейчас да. говоришь о производных там третьего порядка, вот. Почему, а мы вот сейчас, то, что Никита говорит и да. рассказывает, это проблемы довольно грубые, которые надо как-то решать, обходить. – Ну, и это, это, это надо ставить, как бы вот эта проблема должна быть как бы в составной части более общей проблемы. – Давай Потому так, -то, конечно, для того, чтобы, для того, чтобы поставить эксперимент. Павел Николаевич, дай мне да. сказать, да. для того, чтобы поставить эксперимент нормальный, да. вот, нужна нормальная, адекватная аппаратура, и сам ты за этот эксперимент должен отвечать. Для этого просто... нужно правильно сформулировать проблему, а то получится, мы там однобоко будем это решать. Все это. Понимаешь? Ну, вот для этого надо исключить все остальные факторы. Я поэтому пытаюсь всякие нелинейности ты знаешь, забыть про них. Ты, ты хочешь узнать, как у тебя катится, например, в горку телега, у которой, например, только три колеса. Ну, отлично, давай это этим, таким образом смотреть. Да, а, ты, а, а, а тебе интересно только спиться в этом колесе. Нет, неправильно. Я да. выясняю, есть ли у нее четвертое колесо или нет. А ты даже на это нет, не нет, Вот, вот я-то выясняю, телега какая. А вот. Бесколесная. Хорошо, бесколесная. Потому что аппаратура – это как раз та телега, которая все везет. Дальше можно делать какие угодно научные выводы. Ой, вот, ну, ну, это же, ну, ну это однобоко. Я, вот, я да, пято, конечно, однобоко. Поэтому есть э, самоцель, кандидаты а и доктора технических наук, да. а есть физико-математических наук. Все, по одноличности перешли. Ладно, давайте. Я наоборот, я к тебе с пьятитом в этом плане. Ну что, коллеги, тогда давайте поблагодарим Никиту за отличный доклад. Если кто-то хочет первую часть посмотреть, у меня есть видеозапись. Светлана, пусть продолжается запись, -то, ничего страшного. Запись продолжается, да. Вам а -а -а. слово. Да, Только сейчас начнем. тогда мне демонстрация экрана надо это сделать. Так, Все так. Так. Опа. а видно, да? Или чего-то видно? Начинается. А? Вот. Нет? Не видно? А -а -а, появилась ваша электронная почта. О, а, видно, да? да? Ага, так, теперь надо, как это, как это сделать? Слайд-шоу ну, да. сначала. Так, коллеги, я не, специально не готовился к этому делу, да? Но вот сейчас, завтра, точнее говоря, будет защищаться диссертацию Ксении Сердиновны Непеина. Вот. И э, в, как бы в процессе подготовки вот этой защиты э, было очень много э, отзывов на эту диссертацию. Вот. И там были замечания, скажем так, касающиеся вот этой обработки, связанной с разделением электромагнитного поля в методе МТЗ на эндоденную и... по, по положению источников, на эндоденную и экзоденную, как бы составляющую, по положению источников. Вот. И поэтому, так сказать, вот... Ксения Сердевна, она вот применяла всю эту обработку, вернее, вот эти программы для обработки этих данных магнитолурических. А вот как бы суть-то, вот внутреннюю такую кухню, ну, она, так сказать, в данном случае, вот я хотел бы рассказать, чтобы так сказать, пояснить весь так сказать, момент, связанный с разделением магнитлурического поля. Вот значит, здесь я демонстрирую вот реальные записи вот электрических и магнитных там компонент электромагнитного поля, ну, зарегистрирован в какой-то точке. Что в течение одного часа. Значит, мы видим, вот, вот а стрелочку видно мою, да? Алло. Видно, видно, Алло. Видно. В... Да, а, видно. видно. Да, видно. Вот. Вот смотрите, вот это такая, ну квазипериодической функции, может быть, времени, да, это мы э, поле можем соотнести с филологическими токами, которые текут в иносфере там, и так далее. Вот это то, что является источником магнитологического поля. Э, это поле магнитологическое. А вот они осложнены вот этими вот э, ну, импульсными вещами. Вот. И здесь возникает вопрос в общем-то, вот что эти за импульсы. По, э, согласно нашим представлениям, вот эти, э, значит, импульсы могут, могут быть связаны с эндогенными источниками электромагнитного поля. Процесс симметричное образования, поскольку трещина там генерирует, появление трещины появляется импульс. Электромагнитный импульс ⁇ это точный э, импульсного типа источник, вот, который, в общем, приводит, э, может, опять я говорю, может при, пока как гипотеза работает. То есть, чтобы нам разделить... Ну, то есть, фактически, если мы говорим, что эти импульсы эндогенного происхождения из Земли идут, да, то мы тогда должны вот разделить это поле на две составляющие. На, экзоден... ну, на теоретическое поле, да, которое... источник, которое является верхним полупространством, доходит. И эндогенные, которые связаны с импульсами. И вот характер вот этих поведений очень такой специфический. Вот. И значит, в свое время мы рассматривали этот вопрос. И пришли в общем, к такому очень интересному выводу, к парадоксальному. Опа, минуточку. Да, значит, решаем классическую задачу – горизонтальная слоистая модель среды. Ну, в данном случае, вот внутри среды расположены источники, которые генерируют электрическое поле. Ну, в данном случае, вот Е0 и H0 – это горизонтальные компоненты на дневной поверхности, зарегистрированные на дневной поверхности. Так вот, если внутри источников этого нет, да, вот этого поля, да, вот внутри среды, в, в земле нет источников, а поле только вот в верхнем полупространстве, источники находится в верхнем полупространстве, то вот это, вот это y равно нулю. И мы тогда классическую модель вот этого импедансного соотношения имеем. И тогда мы вычисляем импеданс каким-то способом в частотной области. этот импеданс является чисто магнитотолурическим. Вот здесь я хочу усилить. Магнитотолурическим, то есть вот классический такой импеданс слоистой полупространства. Теперь, никто нас не запрещает поместить источники внизу, а в верхнем полупространстве их исключить. Мы получаем как бы перевернутую задачку. да, У нас э, источники находятся в земле якобы, да, а в верхнем полупространстве отсутствуют, э, так сказать, вот эти пауличные токи. Э, тогда он, мы что получаем? Мы получаем такое же соотношение, вот это Е0H0, то же самое, точно такие же. Но вот это Y будет в верхнем полупространстве равно нулю, и мы получаем то же самое, такую же картинку. Тоже такое соотношение. Вот это е нулевое будет равно Z, импеданс уже верхнего полупространства на h нулевое. Вот в первом случае импеданс это нижнего полупространства, источник в верхнем полупространстве находится. Во втором случае импеданс верхнего полупространства, источник находится в нижнем полупространстве. Возникает вопрос, в общем-то, что мы в конечном итоге в МТЗ это измеряем, вычисляем, точнее говоря, да? Какой импеданс? Импеданс нижнего полупространства или верхнего полупространства. Это вот такой парадокс, который ну вот, требует разрешения. Этот, этим мы не занимались, мы не анализировали это все дело. Мы рассматривали вот это, это соотношение именно в качестве чего? В качестве линейной, таких коэффициентов линейной связи да? вот между Е нулевой и H-0. И наша задача была, заключалась в том, чтобы найти вот этот Y. А Y, этот, мы считаем, что это эндогенного происхождения, Это поле связанное с эндогенными источниками электромагнитного поля, и это вот объект исследования вот этого пассивно-электромагнитного мониторинга современных геологических процессов на основе вот этих данных МТЗ. Что вот на пальцах, что это означает в вот этой формулы? Вот смотрите, значит, вот мы на дневной поверхности находим. Я небольшой мастер рисований. да? Вот, вот Никита молодец, а я вот здесь не очень-то. Значит, мы находимся на дневной поверхности, смиряем напряженность электрического и магнитных полей на дневной поверхности, согласно магнитурическим занятиям. По нашим представлениям, магнитурическое поле это вот такая функция времени, да, вот квази. Периодическая функция, да, вот, которая является источником, который находится в верхнем полупространстве и генерирует во время такой квазисинусидальный или там, квазипериодический сигнал. А вот сюда же приходят что? И те импульсы от трещин которые появляются в результате разрушения там, горных пород, необратимых деформаций там, в горном литосфере Земли и так далее. Да? Это мы можем предположить. Мы можем также предположить, что в верхнем полупространстве находятся грозы. Вот очень такие помехи, которые мы знаем, значит, происходят, тоже нельзя исключать. Но, тем не менее, мы можем вот эту картину разделить на две части. Вот То, что я формулами описал, значит, если у нас нет... Опять вот смотрим вот на эту картиночку, да, вот опять на дне поверхности мы эти вычисляем, измеряем поля, и у нас источники только в верхнем полупространстве, вот это вот, это луричные источники, да а в нижнем нет ничего. Тогда мы получаем импеданс нижнего полупространства. Понимаете, вот, вот все эти формулы о чем говорят. Так вот, если второй случай. То есть когда у нас в верхнем полупространстве ничего нету, да, и вот смотрим на эту картиночку, а источники в нижнем полупространстве, мы по измеренным полям на дневной поверхности получаем импеданс верхнего полупространства, верхнего полупространства. Вот о чем, в чем заключается как бы вот этот парадокс. Но в нашей задаче заключалась в том, чтобы разделить это поле на, на две составляющие. Вот исключить, как бы подавить и теорическое поле, потому что нам оно не нужно и так далее. А, а получить, как бы вот усилить или там выделить поля импульсного типа. И в этом отношении, значит, вот применяется такая процедура. Она очень несложная, но для понимания важно, как вот обработка проводилась конкретной. Да? Вот мы измерили поля, вот эти E и H на длинной поверхности. Да? Значит, они у нас в дискретном. Это принципиально дискретное время. Я поясню, почему. А, да. Теперь что мы сделаем? Мы можем, нам же нужно найти импеданс, да, вот, линейную зависимость там, это, определить. Да? Это здесь плюс Y какой-нибудь будет. Вот, и система недопределена. Если мы вот только вот два временных ряда имеем, вот система недопределена. Поэтому нам нужно что-то добавить. Что мы можем делать? Мы можем решать магнитолурическую задачу, импедансы искать в частотной области, придумать какие-то алгоритмы. Нам, нас это не очень интересовать будет. Нас будет интересовать подавление талурического поля и подчеркивание импульсного поля. Какая, какая здесь реализуется процедура? Такая Прореживание. Вот мы берем из этого, этих временных рядов, да, берем, значит, делаем два как бы, времен, векторных временных ряда. Первый мы дискретные поскольку дискретный, мы прореживаем вот шагом 2 да там э, э, всего количества там n-1 да? вот и второй ряд по электрическому полю это начиная со второго отчета там шагом 2 до вот этого последнего n отсчета. ну и для магнитного поля вот мы получаем как раз э, необходимое количество э, величин для определения импеданса вот а что нам э, что как мы это можем воспользоваться мы можем воспользоваться таким Да, взяли преобразование Фурье от этих двух рядов. Вот И перешли в частотной области перешли вот к возможности решения задачи о выделении импеданса. Каким образом? А мы составные матрицы введем сюда, и от векторного случая мы перейдем к матричной системе уравнения. А это позволяет уже выделить на те импедансы. Ну, эта матрица уже 2 на 2, она инвертируется, поэтому как, ну, не будем на это останавливаться. Так, теперь вот рассмотрим свойства сигнала. Вот если у нас монохроматический сигнал, вот это поле H1 и H2, вот связанные с этим прореживанием, да, оно какое будет интересно? Это же вектор столбец и это вектор столбец. Как они будут отличаться друг от друга? Это вот эти два. Они будут отличаться на сомножитель Е в степени и омега-дельта Т. Омега-частота, дельта Т, омега -частота, дельта -Т это шаг дискретизации по времени. Всего лишь. То есть это как бы получается линейная зависимость между двумя столбцами. Вот эту матрицу H, вот эту, да, вот эту, мы не можем инвертировать, потому что линейные зависимые столбцы. Вот, И в случае, если монохроматический сигнал. Вот. А если в случае, так сказать, импульса, то такой зависимость не будет. В случае, если импульс мы будем иметь. Вот, Ну, вот здесь вот как бы поясняется, там определитель матрицы будет от, в случае импульсных полей, я сейчас уточню это все дело, будет отличен от нуля. А в случае монохроматических, вот это определитель этой матрицы будет равен нулю. Прям железно. Это можно промоделировать. Вот в данном случае мы можем взять вот такой сигнал монохроматический, да? С определенным шагом дискретизации по времени. Видите, это не, не, не очень маленький шаг дискретизации по времени, принципиальный момент, коллеги. Вот. И для любого монохроматического сигнала, вот такого, да, вот определитель матрицы H, связанный с этой процедурой прореживания и так далее, будет равен нулю. Определитель будет равен нулю. А что будет, если появляется здесь импульс? Вот это импульс, вот такая же модель, стать же шагом дискретизации, но в этом случае уже определитель будет отличен от нуля. Вот он будет, смотрите, когда, как интересно, <coughs> если шаг дискретизации будет стремиться к нулю, вот шаг дискретизации, то действительно определитель вот для таких импульсов будет тоже стремиться к нулю. Тоже к нулю. Но э, здесь появляется как бы э, такая игра. Скорость изменения вот, вот, вот этого сигнала да, и шага дискотизации. И, вы, и вы, вот на этом э, как бы здесь сыграно, что э, если бы там шаг дискретизации был бы очень маленький, то мы бы вот одно и то же получили. И здесь бы определитель был равен нулю, и здесь определитель был равен нулю. Но если шаг дискретизации определенный такой, то мы можем подцепить вот этот импульс, поскольку в этом отношении определитель будет <coughs> отличен от нуля. Вот, коллеги, вот э, на этом как бы и э, процедура выделения этого сигнала вот импульсных. И построен весь алгоритм обработки, Мы подавляем, что? Мы подавляем вот такие, вот такие, монохроматические сигналы, или скажем так, квазимонохроматические. И подчеркиваем вот эти импульсные поля. При этом, поскольку вот эти импульсы связаны, с, по нашим представлениям, они находятся внутри земли, то есть источник находится внутри земли, то в результате операции нам же то все равно нужно будет импеданс вычислять как линейную связь, да, линейные коэффициенты, то этот импеданс не является магнитологическим импедансом нижнего полупространства. Это импеданс будет связан с верхним полупространством. Понимаете, здесь уже все как бы немножко по-другому все это прокручивается. Вот. Но тем не менее, в общем-то, наша, наша задача не являлась, в общем-то, вот анализ этот она Проводить анализ этого импеданса. Важно, что вот этот импеданс, который мы получаем в результате обработки по этому алгоритму, по нашему, да, не совпадает с магнитологическим импедансом, полученной вот стандартной обработкой. И это только подтверждает, что источники, которые мы используем, вот эти импульсного типа, вот такого свойства, да, это источники эндогенного происхождения. Вот Если бы импедансы, бы, вот вычислены нами по этой вот алгоритму, совпадали бы между собой вот по стандартной обработке и вот по нашей как бы подходу, да, то в этом случае, конечно, нужно, можно было бы говорить, что эти импульсы приходят сверху. Вот в, в точку наблюдения. В данном случае импедации не совпадают. Они своеобразные. Мы не ставили задачу их анализа. Нам это, это не надо было ставить. такую задачу. Нам нужно было вот эту линейную зависимость, которая вот здесь представлена. Вот получить эту зависимость. Найти ее, я же знаем, подавить ту поля. Ну, вот эту линейную зависимость, вот эту учесть. И вычислить вот это Y, найти Y. И вот Y анализировать. Вот это Y как раз значит, является объектом исследования в плане связи их с необратимыми деформациями в ритосфере под воздействием лунно-солнечных приливов. И вот Ксения Сергеевна, она в этом отношении молодец, завтра расскажет это все дело, потрясающие результаты получила. Вот. А вот этот импеданс, он нас не интересовал, вот. хотя можно поставить задачу об анализе этого импеданса, что мы, что это такое. Вот. Ну, во всяком случае, если это источники эндогенного происхождения, импеданс вот эта должен быть импедансами верхнего полупространства, то есть атмосферы, скажем так. Вот, коллеги, вот я хотел бы здесь, ну, я постарался как можно проще изложить это всю математику, да, есть публикации, я могу так предоставить вот по, по, вот по вот этой вот части, вот, в хорошем журнале, кстати говоря, опубликовано. Вот, ну и, в общем-то, вот все, что касается вот этого алгоритма обработки, ну, целая история. Здесь наверняка э, какие-то вопросы появятся, и готов я на это все э, с удовольствием ответить, коллеги. Важно, что вот, э, вот, мы что делаем? Мы подавляем вот это вот магнитологическое поле, которое имеет характер такой квази-монохроматических колебаний, да, и выделяем информацию об импульсных полях. Об импульсных полях. И вот, э, значит, э, вот... Э, на этом как бы и построено вот, вот это, э, э, э, во-первых, да, ну электромагнитный мониторинг современных геологических процессов который вот на Северном Тяньшане был реализован, а, вот, по изучению а, вот этих процессов, необратимых процессов, происходящих в литосфере под воздействием лунно-солнечного периода. Вот, вот такое коротенькое сообщение я хотел сделать, коллеги. Хотелось бы э, услышать вопросы, особенно, Павел Юрьевич, вот вас прошу, вас. А можно, да? Да. Слышь, да. Меня? Да, -да, по... да На самом деле у меня вот по первой же картинке возник вопрос сразу такой. Вот это? А, да, прям по а этой. Да -да. Есть, если наша цель, мы считаем, что вот с эндогенными а, источниками у нас связаны вот эти импульсы, мы хотим выделить вот эти составляющие, связанные с импульсами. А, почему вообще, может быть, не стоит весь огород городить, может быть, взять обычную задачу обработки сигналов, Выделить здесь эти импульсы, где их много, посмотреть, где они интенсивные, и вот это анализировать. А, -а, -а нет, нет. Вот смотрите, Павел Юрьевич, вот смотрите, наша задача не просто взять их там, вот а вот это вот эту зависимость. Мы должны воткнуть вот сюда. Вот это Y найти. Нет, это, ну, в конечном итоге, решение. вот в работе что а, все а, вы хотите, Это энергетическая характеристика, которую мы смотрим. Когда да. у нас септогенные источники работают там более интенсивно, когда менее интенсивно, насколько интенсивно. Если это связано с импульсами, может быть, просто по импульсам непосредственно тоже и смотреть? Нет, ну мы импульсы, допустим, выделим, и что? Вот, допустим, мы аппроксимируем там какие-то, да, чем-то там выберем, уберем эту периодическую функцию, останутся а импульсы, и что дальше? Ну, вот в итоге применение, вот есть дальше некая сложная процедура, там в результате на выходе есть некая энергетическая характеристика, да? Ну да, но нет, Владимир вот смотрите, вот можно вот эта операция, я с вами согласен, вот если вот мы имеем такой вот сигналчик, да, мы, вот можно различные процедуры там придумать и так далее, как вот сработать с импульсами. Но дело-то в том, что мы не абы какую процедуру, а нам нужно именно вот задача решить выделение вот этого поля доденного происхождения, вот этот «Y» найти. Они, то есть мы должны все взаимосвязи, вот эти во, все, во взаимосвязи находить все эти вот дела-то. Вот, поэтому здесь мы ограничены вот этим подходом. Другое дело, что вот это прореживание, вот это, этот самый, может быть, здесь какие-то другие могут быть подходы реализованы. Ну, во всяком случае, вот, может быть, другие подходы действительно. Да. Но вот здесь реализован такой вот такой логарифм. Да, -да. да, да. У меня вот такой вопрос: вот идет запись. Вот записываете вы нечто электромагнитное и рассуждаете о том, значит, где находятся и какие источники это, этого поля, и так далее. Ну, конечно, я про внутренние источники говорю. Ага. В это же время идет запись сейсмическая, ну, в обсерваториях, там, в тех же местах, возможно, и так далее. Так. Как -нибудь это между собой согласуется или нет? Да, безус... да. Вот если мы говорим, как бы, вот эту э, модель. Вот, э, Михаил а вы же в диссертационном совете-то, да? Ну, я в сердционном совете. А, ну, значит, завтра вы пос... будете слушать. Там дело в том, что действительно, вот сейсмоэлектромагнитный мониторинг у То есть, действительно, поскольку вот э, самый мощный такой источник э, вот этих сейсмических электромагнитных полей, трещинка, она проявляется в двух ипостасях. Значит, это... электромагнитными... да, и трещины, должны быть связаны. Павел Николаевич, а. знаете, что есть много мнений. Да. Трещинка... Трещинка обязательная, кроме трещинки и другие вещи, трещинки разные и прочее, прочее, прочее. Так. То есть, вы мне ответили на мой вопрос, за что я вам глубоко благодарен, что завтра это я все услышу. Нет, ну подождите, вопрос-то если задан, наверное, другие тоже хотели бы услышать ответ ну, концепция такая, что в процессе необратимой деформации вот эти вот нарушения атомных связей, но ну, установленный факт, что, что вот ну, разрушение города, механика разрушения, если хотите, вот из этой области, да? а вот, то есть вот нарушение сплошности, там, ну, трещина, там, это приводит к появлению источников электромагнитных акустических и сейсмических полей, точнее говоря. Вот, поэтому вот в плане изучения необратимой деформации, а их можно связать и с разлом с там, еще чем-то да? а вот с какими процессами поскольку так литосфера под воздействием солнечных приливов все время происходит да? вот а, представляет интерес именно изучение современных геодинических процессов вот, в частности поэтому вот как бы основная модель или основной тип источника это трещины хотя там есть другие процессы вот пьезы может быть да потом трение стенок между собой там флюид проводящий затекает в полости там вот но самый это вот когда нарушается атомной связи и вот генерируются вот эти заряды электрические потом пробой начинается и там огромные разности потенциалов там десятки киловольт, то есть это вот с точки зрения электромагнитных вещей с точки зрения упругих колебаний то есть это вот тоже очень мощный источник мы знаем что совокупность этих источников может привести к появлению эффекта доплера тоже очень эффект такой любопытный и мощный который может произойти вот в если ансамбль трещин, который образует процесс трещин, образуется процесс трещин, формирует такой движущий источник, например. вот. Спасибо, я понял. Спасибо вам. Да, Павел Юрьевич, вы извините, там ваш вопрос еще один, еще, пожалуйста. Да нет, ну на самом деле вот у меня этот вопрос возник, который я уже задал, тут просто по ходу. Так мы уже некоторые вещи обсуждали. Ну, конечно, тоже, если говорить вот про эти импульсы, тоже не очень понятно. То есть это, ну, во-первых, если это образование трещин где-то в литосфере, но, наверное, если да. это доходит до да. поверхности, то это где-то должно быть в самой верхней части да. развития. Да. уже. Нет, нет, нет. Вот, Павел Юрьевич, вот этот вопрос, это э, я, я могу обратить ваши, так сказать, это все э, к моей диссертации. А -а -а. Дело вот в том, что вот смотрите, Павел Юрьевич, в общем, любопытный нет, такой не эффект. Не я как-то даже не докладывал. Не Движший не источник. источник. Вот мы знаем, что в акусте есть эффект Доплера. Что, что это такое? Движший источник. Вот если у нас трещинка же не может, трещин, процесс трещиннообразования, не может быть в одной точке происходить. Трещинка не может появляться в одном и том же месте да, во все времена. Вот. Она, так сказать, в одном месте, потом в другом, в третьем. формируется такой процесс да? Вот Если мы можем представить собой, представить, что трещинка как-то линейная. Трещинка появляется в одном месте в момент времени то один, потом в другом, в третьем, с течением, всяком шагом дельта т например, да, по времени. То есть, это не что иное, как формирование движущего источника. И в электромагнитном поле тоже есть эффект Доплера. А, по-моему, я вот, вот это, Камчатка, как она, семинар-то вот это, Москва-Камчатка, я там как раз докладывал вот этот вопрос, что в проводящих средах, там, берем уравнение теплопроводности, от решение его, да, и мы видим, что вот там, Скорость движения максимум километров в секунду, это сейсмические скорости. И когда у нас появляется вот совокупность этих э, трещин, там источников, появляющихся в разные моменты времени, да, формирующих какой-то движущий источник, то в этом отношении и появляется эффект Доплера в проводящих среде для электромагнитных полей. А это говорит о том, что глубинность исследования может быть не верхняя часть, а, а более глубокие э, горизонты. Вот что... Вот, но это вот, это вот к такому эффекту так сказать, появляется, вот эти, приводит движущий источник. Ну, может быть, какие-то эффекты. Я вот просто говорю про те эффекты, которые ну, более-менее, наверное, и мне понятны. И всем более-менее понятно, что если источник находится достаточно глубоко, да, вот, да, то... Ну, затухает. Здесь никакого противоречия нет. Если источник не движется, да, не движется, вот в одном и том. Все, вы абсолютно правы, я здесь с вами согласен. Но если источник движется, то тогда появляются новые эффекты. Ну как вот в ГЭС, вот этой гидроэлектростанции, там же нет огромной скорости, а мы вырабатываем электроэнергию. За счет чего? За счет движения. Там магнит движется, да? Вот и все. И появляется электрический ток мощный достаточно. А то есть это я хочу сказать, что проигнорировать вот характер таких движений, это уже как бы нельзя, когда мы рассматриваем процесс течения образования. Они трещины появляются в разных местах в разные моменты времени, понимаете? И может создаться эффект движущего источника, а это уже другая как бы физика взаимодействия. Вообще очень любопытно. Там, ну если так сказать, представляете Я готов об этом, так сказать, еще доложиться. Вот. Ну, это звучит все равно несколько странно, то есть если он на большой глубине, даже если он там движется как-то быстро, вот да, да каким-то да, образом. Да, что мы да, от этого саде, почувствуем его поле на поверхности. Да, это почувствуем. почувствуем. Вот то есть мы, вот... Если вот наши источники, которые мы используем в электрозведке, грубо говоря, если мы будем ими быстро двигать, то их да, с... полюшать. И... И... Совершенно верно. И мы даже, вот Казначеев, Павел Александрович тут есть, да? Вот, и мы даже хотели сотворить этот движущий источник как источник в электрозведке. Вот, там надо... Что? определенным образом расположить эти электрические диполи и переключать эти диполи, да, формируя как бы бегущий такой источник. Вот. И, и я вам хочу сказать, что в э, технически это возможно сделать. Там надо задержку во время просто реализовать. Да, совершенно верно. Это как, можно рассматривать как некоторую основу такой для исследования в области э, создания источников вот, в электроразведке. Да, вот, целиком полностью здесь, да. Ну, ладно, это интересная, конечно, тема, можно еще дальше обсуждать. Ну, у меня сейчас, наверное, больше нет вопросов, мне, к сожалению, нужно сейчас тут место освобождать. Ага, Да. хорошо. Спасибо, спасибо. Все, счастливо. Все доброго. Так, коллеги, еще, пожалуйста, вопросы. Нет вопросов уже, Павел Калыч. нет? озадачены. Всем всем ясно этот алгорит обработ. Слушайте, ну шикарная штука по, по, по поводу этого подавления там квазипериодических функций и выделения там импульсных вещей. Хорошо, спасибо вам большое. Если вопросов нет, я очень признателен за а, то, что вы вот э, могли Единственное, хотелось бы вот э, э, северо-запад там кто-то присутствует или нет? Ну, Никита Зорин, наверное. А кроме здесь. Никиты еще кто-то должен был быть там. Я кожев не сказал, что сегодня утром мы а... с ним разговариваем. Он кого-то специально направит а, на а, Меня слышно? Да. А Дима плохо что слышно тебя. О, а, вот. а лучше, да? Ну. Так, Дима, это какой Дима? А. Алексеев? Да, здравствуйте. Это, а, э... все, да, да, да, слышно. Это я у себя да, динамитно да, ну пал, Я вот могу прокомментировать ну, тоже. Я э, ну, занимался много обработкой данных магнитологических. Ага. Вот, ну, то, что вот это обнаруживаете, вот этот вот игрок у вас в уравнениях. Да. Это же получается, ну, просто какие-то, э, ну, выделяются шумы, то есть все, что не удовлетворяет да, вот, это вот, ну, фигел, связи да? между электрическим и магнитным полем. То есть там у него же у этих шумов могут быть любые причины. Это и там какие-то шумы и аппаратурные совершенно верно. это даже да. может быть какой-то источник и в аносфере просто какой-то такое локальный. А не, вот это уже нет. Был, нет. Нет, уже нет, Когда вот он нет. будет рядом с нет. нами и он, ну просто этот момент времени он ну, не вот, удовлетворяет вот. вот этой линейной да. связи, которая большую часть времени да. С, да. Э, вот, выполняется. Вот, вот, Дима, в том-то и дело, понимаешь, если вот эти импульсы, вот, которые мы здесь вот рассматриваем, да, они вот сверху были бы, да? то тогда бы вот, вот, вот мы получаем бы импедансы именно нижнего полупространства. Все железно. Здесь именно, вот я сошлю все-таки на нашу статью и, и наверное, пришлю даже да, стать, статью по вот, результатам исследований вот, по разделению магнитологического поля по положению источников. Вот, и там вот это доказано. Вот такую же модель использовал в свое время Борис Светов Светов по изучению тоже самое, на Тильшане, да? такую модель, но они не могли увязать, вот что с чем связано. Мы разобрались со всем этим делами. Действительно, такая связь имеет место быть, но при этом у нас, значит, вот эта добавочка в виде Y, она может быть связана с эндоденными источниками. Вот в случае, если вот этот импеданс, я просто найду вот импеданс нижней нижнюю и поставлю в эту связь, тогда вот это вот будет поле эндоденного происхождения. Все четко. Вот это у меня будет, значит, источники у меня внутри. Не вне, не в атмосфере, не грозы, не там теоретические точки, а, а исключительно э, эндогены в, ниже, ни, в нижнем полупространстве. Вот это поля это поля от источников в нижнем полупространстве. Это железно. Это 100%. Это фундаментально. Поэтому здесь ничем не свяжешь, э, кроме как вот с источниками эндогенного происхождения. Ни с чем. Все. Сто процентов. А, ну, вот этот Y это, это же просто ну, шумы будут. Ну точно. Вот Но электродные они шумы, какие-то да, импульсные события. Вот это вот все твои. Вы... Да, это шумподобные сигналы, как конечно, вот, да, совершенно верно. Но это не просто шумподобный сигнал, это есть шум. Это вот Нет, этот ну, остаток невязка, ну... который вот не удовлетворяет этому уравнению линейного. Нет, ну как это так? Вот в том-то и дело. Мы вот если. Вот, молодец, вот сейчас это вот хорошо, Дима. Значит, мы действительно можем ставить задачу о том, чтобы находить импеданс. Ну, там, в частотной области, естественно. Да? Вот. И мы можем еще поставить функционал, минимизировать этот импеданс. И в результате вот этот игры будет у нас действительно невязкой. Правильно, совершенно верно. Но вы будете понимать его как шум, а это сигналы полезные эндогенного происхождения. Вот в том-то и дело. Это дополнительной информации, которую, Дим, можно получать вот по вашим данным, по обработке. Характеристика еще, вот, вот это вот получать, понимаешь, не выбрасывать его, а интерпретировать нормальным образом. Вот это Y, вот эту невязку, вот правильно говоришь, правильно. Да, ну, я много раз просто эти вот невязки видел, как эти временные леды да. выглядят, и они ну, реально могут быть с чем угодно связаны. Ни с чем угодно. Нет, ни с чем около... угодно. Дима, чем угодно. Это неправильно, это делить танцкий подход с чем угодно. С чем. только с источниками доденного происхождения. Только с источниками индоденного Все, вопрос закрыт. Ни с чем, не абы чего-то, а именно вот этот вопрос, вот это, вот это железобетонное правило. Вот это невязка, это поля, связанные с эндоденными источниками. Эндоден... То, что происходит, в... источник, находящийся в нижнем полупространстве. Вот сто процентов. Поэтому в... здесь можно интерпретацию уже другую провести, ну, чем связать, что вас там интересует вот при разведке чего-то. Понимаешь? Не абы с чем-то. Вот в том-то и дело, вот этот результат-то и заключается, что это не, не из головы взято, да, это доказательство. Ну, давай я пришлю вот статью, вот нашу там, ну, там хорошо все это изложено. Да, ну, пришли конечно, но очень как-то это сомнительно, Чего? конечно. Ну, сомнительно. Вот надо... Ну, можно просто любое электрическое поле намерить. Там же это, ну, не только там плоская волна и больше ничего. Любые шумы в этот Y попадут... Совершенно верно. Любые только шумы. эндогенные ваши источники. Да, а нет, нет. Вот, вот Но любые это источники. любые шумы, но источники их, любые шумы, это э, источники, находящиеся в, в нижнем полупространстве. Все. На сто процентов. Дим, понимаешь, это доказательство. Вот, э, вот это результат, который э, мы получили совместно, там исследуя, просто на, на уровне решения прямой задачи Вот для слоистой среды. Причем, так сказать, в общем случае там, линейной среды. На уровне решения прямой задачи. Вот такую получаешь зависимость. В случае, если у тебя источники в нижнем полупространстве находятся. Все, железно. Ну, вот вы в этом доказательстве учитывали, что могут быть какие-то просто внешние там шумы, не только там что вот эндогенные, экзогенные источники, а что еще какие-то внешние факторы, там, а вот, нет, а шумы, да, да. какие-то вот. там да. внешние события, просто да. вы, добавки в электрическое поле какие-то. А, да, средства. какие угодно. Вот смотри: если в нижнем полупространстве отсутствуют источники y равен нулю, источников нет, то. Будет работать вот эта модель, какие бы источники не были в верхнем полупространстве. Грозы, тылурика, там еще чего-то, провода какие-то у вас там, лепы и так далее. Все, что угодно. Но это будет сохраняться. Это 100%. А вот если внутри есть источники, вот будет y. А так, пожалуйста, какие угодно, у тебя там замкнуло, где-то там электровоз проехал, чего-нибудь еще там, это самое, грозы там, я не знаю, какие какие угодно, Ты телурики, самолеты летают, все что угодно. Все, вот что касается, если источников внутри Земли нет, вот это Y равен нулю. Все, вот это работает. И импеданс будет чисто магнитулурический нижнего полупространства, 100%. Какое бы ни было поле, хоть и импульсное, хоть и не импульсное, монохроматическое, не монохроматическое, Источников нет, Игорь кравен нулю, внутри земли. И вот это работает, получаем импеданс. Да, ну, интересно было бы на Ваши доказательство посмотреть. Приходи что... завтра на, это самое, на защиту, Ксения сердевне да, ну просто то, что вы перечисляли, там вот этот вот лэп, поезда в ближней зоне, вы имеете в виду, да, что да может быть какие-то в ну, какие? ближней зоне, да, события какие-то, да, что это уже да. не подпадает не плоская... под приближение плоской да. волны, да, это все нет, учитывается. Нет, Но нет, а если вот... доп... какой-то вот совсем локальный шум, там вот, ну электронный, локальный, локальный шум, в магнитном поле это, это никак не проявляется, а в электрическом поле это будет вот, добавка вот вот, вот, смотри, вот да, вот теперь действительно. И вот оно никак момент. не будет с магнитным полем линейно связано. Вот, вот, вот смотри, да. Нет, нет, минуточку, минуточку, минуточку, минуточку. Вот мы вот эту, ну, свое время получим для плоской волны. Вот совершенно верно. Но я хочу сказать, что и даже не плоская волна, это соотношение выполняется. То есть у вас есть источник, допустим, там обышка какая-нибудь там или чего-то еще, или там леп там работает все такое. Вот вы на дневной поверхности. все, все источники у вас выше дневной поверхности. Лэпы там, все, что угодно, импульсы, искры там, чего там у вас, что еще можно придумать, да? Все что угодно. Сосредоточенные источники, не плоские волны выполняются. Вот, вот я тебе про что и говорю, Дим. Вот это будет выполняться. Вот это. Как только источники появились внутри Земли, вот появилось. Понимаешь? Вот что. То есть в случае даже не плоской волны импедации соотношения выполняются новые да или, или че не новые я тебе сказал ну не знаю давайте присылайте свои работы но я конечно в этом не верю а это не предмет да, ведь бывает ну, предмет, ну, предмет давайте веры это религи рели религия да вот там ты будешь верить или не верить да а наука это предмет точного знания мой дорогой поэтому здесь верить не верить это оставь при себе Бывает огромное количество ситуаций, когда в электрическом поле мы, у нас есть шум, в магнитном поле этого, этого, это, этого поля мы вообще это, что, никак не имеем. Ну, ну и чего? Вот Очень много электромагнитных явлений, колоссальное количество, но они все описываются уравнением Максвелла. Четыре уравнения, все. Но они все вот эти вот, то, что мы померим, оно все в игре пойдет. Чего померить то то, ну, какие-то шумы, которые там в электрическом поле будут, в магнитном его не будет. Нет, ну да какие шумы? Что, что значит шумы-то? Ну вот очень распространенная ситуация, шумы-электроны. Ну вот, пожалуйста, где? Такое, где? где вот, е, е, вот мы На смотрим этом... реальные данные. Да. Ну где, где здесь чего не хватает-то? Ну это хороший кусочек. здесь. Вот нет... начинается. Вот хороший кусочек, нехороший. Надо как бы здесь в данном случае вот этот вопрос действительно прозондировать. Вот надо поразонтировать, да, да. А да, да, вот у вас же там э, есть умницы, да и ты, Дим, тоже умница. Вот, и поэтому давайте вот это, э, как это, расширяйте кругозор и какие-то новые вещи придумывайте. Вот, видите, вот, вот сами боретесь с этими шумами, они несут полезную информацию. Дима, ну как, это сладко же, это вкусно, это конфетка. А вы его выбрасываете, потом говорите, что у вас что-то может Да. Хм. Такой сладкий кусочек сейчас не воспользуется -то. У вас программное обеспечение по обработке. Там какая-то у вас есть программа корректор. Во, корректор есть какая-то программа, где там вот. Ну и вот что у вас доведите это до логического завершения. У вас будет вот это ваша невязка играть определенную роль в интерпретации. А вы ее выкидываете. Так, Дима, еще вопрос какие-то Ну нет, больше нет. А -а -а. Да, ну конечно, алгоритм обработки вот это тоже вызывает вопросы. Ну ладно, это... Пробуйте, пробуйте. Долго, дол дол Ну <laughs> давай, <laughs> вопрос нет, но ну, если есть вопросы, давай, задавай. Да, да, ну нет, все, все, все, нет, нет. Больше. Нет, с прореживанием, да, вот подожди, где это. Вот с этим прореживанием, да? Вот прореживанием. вот этот вопрос ну да, да. ну вот вот берешь временной ряд деле всего на, на два там с шагом определенным. Берешь преобразование фурье у тебя получается как бы два, два вектора е1 е2 там вот вот тебе получается импеданс ты можешь найти понимаешь но в данном но ну, когда импеданс... вот этот, про, делать прореживание там же получается зеркальные частоты отзеркаливания надо там не несколько... Ну ты, да, вот, а, вот, смотри, да, вот мы взяли преобразование Фурье для монохроматического колебания, вот это h2, вот, вот это h2, да, ну здесь у нас надо вот инвестировать, да, h2 как будет связано с h1? Это то же самое h1, да, только умноженное на E в степени омега т. Шаг дискретизации, сдвиг небольшой. Это одна и та же там синусоида только со сдвигом. Вот у тебя и H1, и H2 синусоиды, но со сдвигом. Вот у тебя, когда ты составную матрицу делаешь, у тебя определитель будет равен нулю, в силу того, что они линейно-зависимы. Да, ну, реально, наш же не монохроматический сигнал. Он там широкополосный, он ну, ну, во вот такие диапазоне прибора. Нет, вот смотри, вот понятно, это идеализированная система. Ну, ты вот и какой ведливый. Возьми другой сигнал, там наложи там 10 синусоид. У тебя все равно... Будет вот выполняться это условие, что для монохроматических сигналов, совокупности монохроматических, у тебя линейная зависимость будет. Определитель будет равен нулю вот этой матрице. А вот здесь то же самое. Я вот не зря обращал внимание. Если шаг дискретизации очень маленький, да, то и этот и определитель этой матрицы, вот этого таких сигналов, будет тоже стремиться к нулю. Понимаешь? Поэтому здесь игра начинается. Шаг дискретизации со скоростью изменения функции. Понимаешь, о чем я говорю, да? Ну да. Вот. То есть если очень маленький шаг, это алгоритм работать не будет. По выделению импульсных вещей. То есть здесь начинается игра. Ну как и везде, везде есть границы применимости. Важно их понимать. Ну спасибо, да, у меня вопросов нет больше. Ну хорошо, да. Ты, Андрей, Андрей Георгиевич, сообщи об этом, а чтобы чтоб не забыл поинтересоваться. Так, хорошо, еще вопрос коллеги есть? Похоже, да. что пора заканчивать, Павел Николаевич. Ну давайте, тогда я всех благодарю за терпение и за вопросы, и за обсуждение вот этих всех моментов моего доклада, небольшого, так что... Но мне хотелось бы еще раз вот провентилировать этот вопрос, поскольку он оказался...